Так уж плохо, но с каждым годом все хуже. Сгущается туман в моем сознании. Каждый день голова мучает сильной болью. Кажется, что этому не будет конца. Настанет момент, когда душа с телом разлучится. Ежели избавление от этого придет Какое еще нужно благо? Не чувствовать страданий, они конечны, Ежели шел дорогой света, Где тьма не может устоять. Брожу давно с душевной болью По темным улицам души. И так рождаются мелодии мои.